владельцу бизнеса мало просто раскручивать сайт да это источник клиентов но самое важное это понимать как влияет поток клиентов из поискового трафика из контекстной рекламы как именно действия которые делаются с сайтом ваши какие то акции влияют на продажи для этого Обязательно надо вводить какие-то метрики, при помощи которых вы определяете, что конкретно на сайте приносит деньги. Ну вот пример. В Яндекс.Метрике Метрики выставляем точки целей на сайте, достижение которых конкретно приносит нам деньги. В данном примере это заказ или конверсия интернет-магазина. Альтернативным вариантом для анализа эффективности работы вашего сайта, именно процесса раскрутки и привлечения клиентов на сайт, является отслеживание метрик по привлечению из поискового трафика. Для этого нам очень важно знать по каким ключевым запросам в каких позициях сайт находится. Я обычно использую для этого сайт allpositions.ru При регистрации дается 1000 монет, это примерно 100 рублей. То есть 100 рублей пополняем, дается 1000 монет. 1000 монет в самом начале дается для теста. Заводится проект, можно заводить несколько сайтов. Здесь Добавляем, указываем URL на домен сайта. Название можно автоматически назвать, как угодно. То есть можно сгруппировать несколько проектов. Наша задача в рамках проекта – добавить ключевые запросы. Вот вы добавили, допустим, вы продаете интернет-магазин каких-то аксессуаров для мужчин и ножей. Одна из категорий, например, ножей стали mfx 12 МФ. Добавляем запросы. В общем-то, работаем по принципу вот примерно на таком уровне. До 50 я обычно добавляю. Ну, фактически у вас уже должно быть тематическое ядро ваших всех ключевых фраз, по которым вы работаете на текущий момент. Просто для того, чтобы их отслеживать, мы их добавляем именно в all positions, чтобы он их отслеживал. Как идет прогресс. Здесь создаем группы. Ну обычно я создаю группы либо же новую, либо же вот она у меня тут есть. Стали, да. Можно в принципе и без группировки. Но лучше на сайте у вас будет как правило несколько таких воронок по основным продуктам, по основным категориям продуктов, по основным услугам. Устраиваются воронки. Под каждую воронку вот мы здесь получаем либо же все запросы, либо же мы, вот, например, ножи армейские, ножи булат, под стали. да, Допустим, я выбираю по стали, я вижу, как видимость моего сайта в процентном отношении, тут есть расписано, было изменение. И конкретно вот здесь слева находится панель апдейтов Яндекса. В среднем, раз в неделю происходит обновление поисковой базы, после этого перерасчет позиций. Можно четко увидеть, что ваш сайт находился. Например, наша задача именно получить, чтобы на высокочастотные фразы. Вот они, я отсортировал, получить позиции в десятку, в топ-10 попасть. Вот с например, быстрорез, попали в десятку по Яндексу и по Гуглу. При настройках проекта мы добавляем поисковой системы яндекс google и именно указываем какой конкретно яндекс какой конкретно google для какой регион например я позиционирую здесь регион москва если вы работаете с украиной указываем украину Много указывать не надо Например, mail.ru и rambler Смысла большого нет, вы будете просто тратить деньги, вот эти вот поинты на сканирование. Но если у вас большой бюджет, то можно и побольше данных получать. Реально достаточно двух показателей, Яндекс и Google, если работаем на Россию в совокупности. В принципе, именно регион Москва он показывает основную конкуренцию, если мы действительно с ними работаем. Нам важно видеть прогресс. Например, вот в апреле 9 было, 16 и сканирование. И как шел прогресс. То есть 4. То есть мы держимся на 4 позиции. Вот было с 26 на 10 попали. Десятку попали, значит видимость повысилась. Вот на 16 позиции с 26 на 10. -й. Точно так же, как и в спорте. Очень важно, просто отслеживание вот этих метрик реально повышает качество. Эффективность вашего бизнеса на много процентов. И очень важно именно делать отслеживание такого типа. Обязательно внедрите у себя. Тут еще очень удобная штука можно посмотреть по конкурентам. То есть конкретно можно увидеть, конкретно какие у вас конкуренты на каких позициях. По ним опять же можно собрать статистику по ключевым словам и себе добавить в семантическое ядро на продвижение. Можно глобально посмотреть весь ваш сайт по всем запросам увидеть кто конкретно потому что если вы работаете в разных направлениях то есть сайты конкуренты по конкретным направлениям например там мы поставим смотрели либо же вот тут конкретно по всем направлениям то есть видно на каких позициях какой сайт к чему нам стремиться в идеале надо получить собрать семантические ядро этого сайта и из него выделить те которые действительно подходят конкретно для вашего бизнеса и начинает работать именно с ними. Внедряйте эту технику. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта. Seattle Vision.ru. Удачи вам!